Привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня я снимаю прокачку ПК. Спустя полгода. Именно так и начинал выпуск со стейзи полгода назад. Так уж получилось. Пандемия, ничего нет, ничего не привозят, и задержки не только девайсов и товаров, и выпусков. Но я надеюсь, что сейчас все стабилизируется, и мы сможем снимать ее чаще. Давайте я вам расскажу, что вообще произошло. Что я вообще сейчас записываю? Зачем? Вот, Вы смотрите ролик про пока. Зачем он кому-то дарит компьютер? Он же дурак. Ребят, есть канал большой. Ну, мы. Так уж получилось. И мы интересны спонсорам, рекламодателям и так далее. Они хотят показать новые свои девайсы, новые свои кресла, новые свои компьютеры. И мы это показываем. А я за это деньги не беру. Я просто беру эти продукты, рекламирую и дарю кому-то. Имея такую возможность, я дарю не просто так выбираю кого-то, так было раньше. Сейчас я выбираю перспективных игроков, которых мы хотим ожидать в FPLC на про-уровне и так далее. Мы ищем легенд, мы ищем талантов, и это самая главная задача. Я хочу продвигать молодых людей. Так мы уже продвинули Фандера, сейчас его смотрит достаточно человек, продвинули Чая. Конечно, по зрителям он уступает, но тоже стал стримером. Последний выпуск прокачки был со стейзи. Его тестировали Форс, но что-то пошло не так. Сейчас я не знаю, что с ним происходит. Но я надеюсь, что он сможет чего-то добиться. Но пока результатов нет, к сожалению. Пока что у нас плюс-минус нормальный винрейт по прокачкам. То есть мы выбираем тех людей, которые продвигаются. Я надеюсь, что сегодняшний наш герой тоже не подведет и чего-то добьется. А не будет лениться и ничего не делать. Так не надо делать, пожалуйста. Окей. Я вам объяснил вообще, что это такое, что это за рубрика для тех, кто здесь новенький. Сейчас я вам покажу, что я буду вообще прокачивать. Uh, это монитор 360 Гц. Я только недавно понял, что это говно лимитированное. В плане, в России их очень мало из-за пандемии, и тем более вообще поставок было очень мало. Поэтому их ну, штук 15-20 в России, это без шуток. Но так как я его взял, у меня освободился 240 Гц. Вот он, который тут валяется. Так уж получилось... Он мне не нужен сейчас, поэтому я подумал, зачем покупать новый, если я могу отдать свой старый э, нашему герою. Я его предупредил, он согласился, сказал даже так лучше. Поэтому э, монитор 240, я даю свой. Давайте приступать, Мы начинаем выезжать, мы едем, в... как вообще мы выезжаем из Питера в Ленобласть. Погнали. Мы приехали, сейчас ждем нашего 14-летнего таланта. Ему 14 годиков, он только недавно начал ходить говорить. И он уже проигрок. Ну, пытается им стать. Мы поможем ему это сделать. Кстати, интересный факт. Насколько цен так на соби-шоке. Первый его вопрос был, после того, как он понял, что он в прокачке. А мне выдадут таланты на соби-шоке. Ребят, понимаете, насколько... Это приятно. Мы не выдадим, бро. Какой талант, чувак? Я с ним, кстати, играл. Я посмотрел историю. Он даже на стримах у нас играл. И есть у меня в друзьях на фейсте. Привет. С Да. Почему? Не знаю. Так, вот все твои вещи. Короче, смотри, вот монитор твой, твой компьютер. Что? Ну и все, можешь забирать, мы поехали. Пока. Так, ладно, все, неси тогда. Мы сейчас с тобой пойдем. Наконец-то мы поднялись к Артему. Давай еще раз поздороваемся. Он уже показал свое рабочее место. Вот как и все у него выглядит. Скажу сразу. По девайсам, по всем остальным моментам, у тебя не все так плохо. По креслу у тебя что-то что наподобие офисного. Знаешь, Ценник? Да, косарь. Косарь? Тысяча руб... Ну, для тысячи рублей это шикарно. Сейчас мы попробуем сесть, поиграть и посмотреть, реально ли мало FPS, а реально ли сложно играть. И еще тут есть учет. Мониторы здесь 44 герца. Бенкю. Поэтому сейчас посмотрим, они реально есть или из-за FPS картинка не чувствуется. Посмотрим, нас обманули или нет. Чуваки, проверяйте, у него скины на 4000 рублей. Я чувствую себя обманутым сейчас. Девайсы за, за 6, клавиатуры за 6, мышки за, за 3. Я не знаю, монитор за 49, ну 25. Ну, кстати, давайте дадим должное. Эм, игра заела. Вот, смотрите, просто ничего не, ничего не происходит. Все, игра заела. Она уже так третий раз заедает. С процессором проблемы у тебя получается. Я сейчас сижу на кресле за тысячу рублей и понимаю, что оно удобное, максимально удобное. Честно, а что, а что еще нужно? 1000 рублей, оно что, бэушное? Да. А, бэушное было? Да. А. Так, смотри, мы включаем компьютер уже в третий раз, он не запускается, и плюс из-за того, что здесь нет SSD-шника, мы ждем уже минуту, пока он загрузится. Если возьмем эти факты, то да, что-то у него что-то не так с компьютером, а так пока более-менее. У тебя FPS 150, да? 150, да. Чувак, это адекватно? Да. Мы ждем уже минуты три. Ребят, смотрите, я сейчас запустил КС-ку, просто навел на КС-ку, вот, смотрите, и все. И комп заел, мышка лагает. Этот комп не работает вообще. Так что я не вижу смысла его даже включать. Я хотел проверить, сколько бы это FPS в CS типа он меня обманул или нет, что у него 150. Но я вижу, что он, ну, вообще это удача, если у меня комп запустится. Мы реально ждали минут 6 или 7, пока он запустится. Мы два раза его призагружали. Ну, с компом реально беды. Да, выключаю, чувак, я не могу. В этот... Смотри, она реально путешествует. Сма... Чуваки, смотрите. Короче, меня все раздражает. Он. Ладно, давайте приступать к прокачке. Сейчас мы ему все поменяем и поставим вместо... HyperX лучше вот так. Ну что ж, вот и наш подгончик. Это клавиатура G413. Это проводные G Pro X. И это... Беспроводная мышь g -Pro. Wireless. Очень приятной коробки, боже, Logitech. Человек, который занимается коробками Logitech, чувак, ты лучше, ты очень похож на Apple. Очень все аккуратно. Я почему-то сравнивал Logitech с Apple, у них реально такой же подход. И это не по ТЗ если что написано. Ну а также я заказал веб-камеру, чтобы он мог себя попробовать в стриминге. Такие вот дела. А вот и кресло. Кресло, которое называется Duke Aerocool. Если что, мы это кресло дарим уже в третий раз. Из девяти прокачек три раза было именно это кресло. Ну что ж, я предлагаю начинать распаковку и заменять девайсы, делать прокачку. Тебе сейчас 14 лет, спустя месяц тебе будет уже 15 и потом уже подождешь еще год и будет возможность играть на Шел ТВ и так далее. А, ты понимаешь, какие сложности могут быть, какие у тебя вообще ожидания того, что будет у тебя проходить в этом году? Ну, по сути, у тебя остался один год. Да, я сейчас планирую фасик, нормально, до 3500 его хотя бы дайте попробовать, а потом квауны. Если что, Чай говорил то же самое. Сорвалось? Да. И какой шанс того, что у тебя не сорвется? Ну, чай был ну, какой-то бы помощничая, и поэтому, как бы, может, перспектив больше. Я не знаю, как сказать. Насчет перспектив. Я часто спрашивал питерских игроков, если что, мы в Питере находимся, я искал именно Питер. Почему я хотел сделать? Потому что... Не хотела ехать куда-то, ладно, на самом деле. Ну и плюс, мне сказали про тебя о том, что ты сейчас не самый сильный игрок. Но у тебя есть перспективы, у тебя есть перспективы чего-то добиться, почему они так говорят? Ну, потому что 14 лет достойно играем. Я взял тебя, потому что все-таки ты, ты очень маленький, у тебя есть еще очень много времени, ты можешь по сути целый день играть и засыпать, и только из-за этого ты можешь вытянуть и выиграть по сути о своих как раз этих оппонентов. Наушники Logitech G Pro X. Это те самые наушники, которыми пользуется сам Simple. Большое количество людей на про используют именно эти наушники и, как мне кажется, они довольны. Клавиатура G413. Та самая легендарная клавиатура, которая не была еще у Simple. Это механическая, с голубыми свечами. Поиграв на ней, вы ощутите те самые эмоции победы на мажоре. Мышь у нас Logitech G Pro Wireless. И опять же, Simple играл на ней. И ему все нравится. А почему и Играл, потому что вышел в Super Light. Чуть поновее версия, но это не исключая того факта, что G Pro взорвала рынок. И большое количество людей реально перешло на нее. Но сейчас самое главное, это сам компьютер, поэтому я готов его распаковывать. Light Flight, спасибо еще раз за гребаный компьютер. Они обновили некоторые моменты. Если у них раньше был такой же коврик, только размеров вот такого, то они сделали его больше. Но этого недостаточно, поэтому Lightflare. Я надеюсь, что следующая прокачка он будет вот таким, потому что. камон, я прокачивал кейсером. Нужен кейсерский коврик. Так, вот и наш компьютер. Ну и плюс, понятное дело, коробочки, всякие гарантии и так далее. А то, что у нас тут будет. Вот такой маленький кошмар. Вам еще в подарок идет павербанк от LightFlight. И, кстати, давайте подробнее про LightFlight вообще, что это такое. А то показываю вам и не объясняю. Если что, это уже третий компьютер, который подогнали LightFlight. Фандору, Стейзи и сейчас Мази. Вы на этом сайте можете выбрать уже готовую сборку, либо собрать свою. Это все очень удобно делается, и можно посмотреть даже, какой FPS будет в CS GO. примеру, вот тот компьютер, которому подарили, 78 тысяч рублей. Ну и, понятное дело, вы можете что-то дорабатывать, к примеру, добавить Ryzen вместо Intel, либо э, поставить i7 девятого поколения. Ну или же посмотреть чужие компьютеры, за 245 тысяч рублей вы получите FPS на 400 в CS Кстати говоря, как-то странно. Я думаю, что даже больше с таким процессором и видеокартой 3080. Ну и в группе ВКонтакте Light Flight сейчас проходит конкурс, вы можете принять участие, где разыгрывается просто лютый компьютер и девайсы. Вам нужно всего лишь подписаться на паблик Light Flight и теперь после этой записи. Нажимайте сюда на свои стенки и поделиться. Все, после этого момента вы становитесь участниками этого конкурса. Всем желаю удачи, мы идем дальше. Ты понимаешь, что это уже девятая прокачка ПК и около четырех, я не знаю точно, они были для опытных игроков. Ты вошел в этот список и трое из них чего-то добились. Какой у тебя вообще план? Ты хочешь быть стримером? Вот э, э, если просматривать Фандера, то он стал стримером. Э, там была ситуация с нашим составом, то что мы его не открыли, э, там была ситуация то, что мы его не смогли позвать. Э, но он в итоге стал стримером и его устраивает. Если ты, ты себя воспринимаешь как... Э, ты сейчас, ты себя видишь как стримера или проигрока? Проигрока. Я сейчас буду стримить прем Свободный блин. И так. Попробуйте в полце квау В полце квау залатать. И у тебя что для этого есть? Ну, ты, у тебя какие шансы вообще на это? В полце квау? Да. 100%. То есть попасть в полце квау или 100%? Ну, ближ, ну, не, ближ, ну, может не сейчас. Короче, да. 100%. То есть я ты же когда-то попаду 100% в полце квау. Ну, в полце квал, хорошо, а В 15 лет, да, 100%. 15, 15 лет? В 15 лет? А, ну 100, через месяц, да. Слушай, давай тогда, ты сейчас э, обещаешь это. Что, То, что ты попадешь в ФПЛЦ... полце квалу, это, это, это... а, ФПЛЦ это 100 же. Топ према, я про это говорю, что это за 100%. Топ 100 према? Да. ФПЛЦ квалу это топ према. А ФПЛЦ? полц это топ 5 квалу. А я, я тебе говорю в ты должен а, попасть ФПЛЦ, в ФПЛЦ. Но я попаду, но не А сколько тебе нужно? Ну, может, к 16. К 16? Год? Да. Чувак, ты рофлишь, что ли? Может. Год ну, подниматься? Знаю, там же не только. У тебя были хоть попытки попасть сюда? Нет. Нет? Нет. Чего-то как я подзолю на это. Поэтому я и сейчас хочу. Я Я не знаю, слишком мало шансов. Ну хорошо, полгода. Полгода. Все, даешь полгода. Да. Ну, короче, 1 января. Ой, 1 июня. Да. Все, 1 июня у тебя должен быть FPLC. Да, попробую. Если не сделаешь, значит. А, пустослов. Пустослов получается. У тебя есть все для этого. Просто все. Если ты не апаешь в значит, я ошибся. И ты не достоин был этого компьютера и всего этого. Договорились? Ну, все, давай. 1 июня. F Ну что ж, мы собрали все, что нужно. И я думаю, что лучшим решением показать вам, что это за кресло и что оно из себя представляет, это спросить уже наших участников прокачка ПК их мнение про это кресло. Кресло Aerocool Duke. Ребята, реально делают очень. Комфортное кресло и за хорошие ценники Если меня спрашивают, какое кресло купить за то ценник, который они предлагают Ребят, это 100% они Это кресло мы установили за 15-20 минут Очень все быстро и самое главное надежно И лучшие рецензии, которые может быть Это если вы увидите мнение других участников прокачивания ПК Сейчас у вас на экране мнение стейзи по поводу этого кресла Ну и соответственно чая Всем привет, я пользовался креслом Ergo Account приблизительно полгода и сейчас меня попросили оставить отзыв об использовании этого кресла. В целом, оно мне понравилось, оно очень большое, широкое и очень-очень мягкое. На этим креслом можно не только играть в компьютер, но можно также отлично поспать на нем. А сейчас из-за проблем со спиной и неправильной посадки с компьютером мне все-таки не хватило боковых поддержек и это кресло я отдал своему брату, но в целом Использование этого кресла оставило у меня положительное впечатление. Спасибо. Окей, okay. по креслу оно очень симпатичное, это в любом случае. Ну и, понятное дело, по комфорту тут все хорошо. Ну и сейчас давайте я сделаю первый запуск этого компьютера и посмотрим, насколько это классно выглядит. Первый запуск его в жизни. А, мы забыли включить блок питания. Первое включение в его жизни, гребаный. У, -у, у камера офигела от этой подсветки. Ну что, красиво, правда красиво, я такую в вижу. Пацаны, посмотрите, как это симпатично, симпатично, очень симпатично, очень, очень симпатично, правда, очень. Так, я не могу на это смотреть, тут 60 герц скучно. Так, ребят, сейчас мы меняем настройки монитора. 240 грёбанных применить. Ой, какая приятная картинка, о-мой, о-боже мой боже мой уже лучше так запускай грубый досматчик покажи нас от способен. грубый 14-летний мальчик который играет лучше 90 процентов моих зрителей зря я это сказал mm -hmm. ребят не, не слушайте. можно минут ну, сколько на 14 я просто я говорю слушай да не важно я... ты сейчас не, не должен показывать крутой момент у тебя новый компьютер новые девайсы новое кресло новое все понятное дело ты жестко не будешь играть да и, чувак, если сейчас ты... Это рандом. Сейчас я хочу увидеть твои эмоции просто. 240 герц и все. О, чувак, я не ошибся с прокачкой, я не ошибся. А дашь поиграть, Силат? Слушай, нормально ты играешь. Норм... Нормально, мужик. Чувак, ты, а, ты, ты уже пообещал, когда ты в полце будешь, поэтому без разницы, как ты сейчас играешь. У тебя сейчас на аккаунте очень мало часов, мало игр на фесте и так далее. В чем дело, что у тебя происходит? А, месяц два назад я деактивировала аккаунт с Мэн а, из-за большого стрика, о чем жестко сожалел уже на следующий день. Если а, ты, ты себя воспринимаешь так, ты, ты сейчас видишь как сейчас стрим, да, или проиграть? Там я надо было две не недели, по-моему, доигрывать. Да. Надо было просто мне там либо сидеть на жопе, либо по одной две катке в день выигрывать. А я играл в лесовке, там 600 ELO слева может и каток 25-20. Чтобы ты понимал бы, у тебя сейчас 2 300 это просто максимально мало, да. то есть для, для, прокачки, для прокачки 250, для прокачки опытного игрока э, это вообще очень мало, то есть э, и кстати ты играл у меня на стримах, а? как это вообще происходило? Ты у меня в друзьях на FESTE оказывается. И в ВК. А как это получилось? А... Короче, Жаделл есть, помнишь? Жаделл, да. Вот, он задонатил тебе 100 рублей, по-моему, или 50, он сказал тебе, типа, чек чекни с пп-конфу, мы писали, типа, давайте мы, давайте мы сыграем с Жаделл. Вот, но я там дропнул 30, ты мне дропнул, друзья, на фейсе фейсете. Да, дропнул 30 на таком компьютере. там, да, получается так. Ну, тогда было 300, да, когда ты еще видеокарты не менял? Нет, я имею в виду про киво 30 или про что-то. Ну, у тебя же был комп за 300, ну, с 300 FPS. У меня не было 300 фпс. Чувак. Мне скинули пруф. Какой? Что у тебя был. Что ты сейчас перед еще вып... за неделю до поменял нет, компьютер? Нет, честно. Мама кинулась. Ничего не менял. Хорошо. Вот, короче, потом мы пошли с тобой ночью играть без стрима. Я ожидал ты. Я опять лесатку дропнула, говорю: Эрик, можно, как бы я тебя в друзья добавлю? Среди восьмикласников. Это круто, ты сказал, 250. Ты в восьмом классе? Да. Ты сказал, 2800. Ой, я его апнешь, добавлю. У тогда на тут момент было 20. Или ты не апнул пятьсот? Я апнул. Я апнул тебе. И беседе тебя Бог, храму, сказал типа добавь мне друзья, не любите скринди, мне 2 800. Серьезно? Да. Прикольно. Слушай, ты общаешься среди школьников, так, такой уже возраст и так далее. Назови три таланта, которые пробьются из э, школьников. А, МД, Кашлит и... МД? МД, знаешь И у него еще 162? 262. А вот, да. Это антираж, помнишь, так типа? Слушай, да-да-да-да-да-да-да-да. Да, да, а второй кашит через а единичку, да? Да. И третий? Ну, может, Джейси. Джейси. Это потому что вы друг? Нет, потому что он сильный. Хорошо. А три у нас игрока есть. Окей? То есть ты ожидаешь, то, что они пробьются куда-то? Ну, думаю, да. Хорошо. Я поиграл сейчас минут пять и понимаю, насколько приятно играть в КС на хороших девайсах. Я вам всем советую найти себя в этом году, научиться копить деньги и покупать девайсы и компьютер. Это очень важно. Играть в эту игру на 240, либо на 44 герцах с хорошими девайсами и ПК — это большое удовольствие. Я не знаю еще, в какую игру можно играть с таким кайфом, когда у тебя такое железо. Да и, по сути, герцовка такая высокая, нужна только в этой игре. У меня такое ощущение. Либо я сейчас говорю бред, либо это именно так. По сути, я думаю, можно заканчивать. Я тебе завтра пришлю веб-камеру, чтобы ты ее поставил, бы начал бы стримить. Попробовал. Ты ни разу, да, не стримил? Ну, могу показать там. 90 FPS, камера. А, на... а зрителей сколько у тебя было? 1-2. Посмотрим, сколько будет. Ребят, 14-летний талант. Ссылка на Twitch его будет в описании, можете посмотреть. Хочу передать спасибо uh, Кириллу Язнякун, самому лучшему руку этого мира. 3 миллиона IQ квадратсиллионов. Просто гений, блядь. Да? Ну а на этом заканчивается 9 выпуск прокачки ПК. АПК». 14-летний талант Артем, надеюсь, останется талантом. И это не просто пустословие. Будем ждать результатов. Все его слухи оставлю в описании, вы можете за ним следить, я буду обязательно это делать. Я думаю, что у нас будут с ним совместные стримы, совместные ролики даже, потому что я не знаю, как он до сих пор играет. Мне интересно посмотреть, на что он способен, тем более с таким хорошим ПК и девайсами. С вами был я, Эрик Шоков, прокаччик ПК. Спасибо, кто смотрел, ждите новые выпуски. Ну и не забудьте подписаться на канал и у колокольчика нажать получать все оповещения. Это очень важно. Пока!